7 сентября 2021 года неожиданно появилась жара в Англии по 30 градусов просто лето вернулось там там там там не умею выговорить это слово короче город там борт на реке там гуляемся по городку Таврдс, посетим церковь Святой Диды зайдем в крепость музей Таврдс и немного полетаем над крепостью на гробе. Город Таврдс получил свое название от реки Там, которая протекает через него. Таврд был второй столицей англосаксонского королевства Мерсия. После начала завоевания королевства Мерсия Данами англам пришлось оставить город Рептон который до этого был первой столицей королевства Мерси. Я снимал как-то видео о городе Рептон. Ссылка сверху справа и внизу под видео. Надеюсь еще раз как-нибудь поехать в Рептон и поснимать его с дичьего полета с помощью дрона. Церковь Святой Диды – самая большая средневековая приходская церковь в Стаффоршире. Большая часть церкви построена в 14-15 веке, с, некоторым, с некоторыми пристройками 19 века. Нынешнее здание стоит на том месте, где уже стояли до этого несколько церквей, начиная с VIII века. Я не люблю разговаривать в церкви. Если что-то и говорю, то говорю за кадром. Все-таки святое место, и нужно, на мой взгляд, говорить шепотом. Это Макс. Ну вы для примера попробуйте зайти в мечеть, если вы не мусульманин, и тем более там что-то поснимать на видео. Немного об истории. Когда римляне прибыли в Британию в 43 году нашей эры, в долине Тренд проживало британское племя куританий. Свидетельство римской деятельности в районе Тамфорта состоит из фрагментов римских строительных материалов. Тамфорт находился недалеко от Римской дороги, в нескольких милях от римского города Литоцио. В англо времена в Тамфорте были построены первые укрепления. В 1066 году, после нападения на Англию Вильгельма Завоевателя, здесь был возведен нынешний замок. Изначально он представлял собой деревянную башню, которая была установлена на холме, окруженным рвом и деревянной оградой. В 1066 что в 80 году на месте деревянной башни поставили каменный данжон Это заслуга Роберта Мармиона, который возвел его по типичной нормандской технологии каменной кладки. Уникальная в своем роде нормандская кладка елочки, практически единственная, которая сохранилась в Великобритании. Примерно в 1275 году был сооружен Барбакан. Это две башни с воротами и подвесным мостом через ров. Но примерно к 1500 году замок стал совершенно заброшенным. На городской стороне замка земля была сдана в аренду, и люди начали строить над канавы дома и магазины. Сейчас можно увидеть эти уникальные развалины замка. К сожалению, прохожие любят туда бросать разный мусор. Сам замок на вершине холма часто перестраивался вплоть до начала 20 века. Во время Гражданской войны замок служил релистом. В 1643 году замок находился в осаде войск Кромвеля. Но продержался всего два дня, став теперь штабом генерала Веллингтона. Несмотря на то, что Кромвель приказал уничтожить замок, его приказ не выполнил. Ну вот, зайдем в замок. Посетим Ганжом, написано. Похоже, это было место для заключенных. Подземелье место для заключенных. Дальше так называемую оружейную. Но оружия здесь как такового нет. Здесь в основном для детей сделано. Интересный экран, где показывают стены из средневековой жизни. Описание оружия. Личность языкового. Описание различных эмблем, которые на гербах рыцари были на щитах. А также для детей можно одеть керасы, взять щиты, лечи и профектовать. для детей здесь хорошо. Или пофотографируйте, зеркало даже специально есть. Ну что, пойдем дальше. Поднимемся еще на один этаж. Там средневековая комната. Стопуск интересный маленький, где-то 17 веков 17 века. Ну вот, здесь как бы банкетный зал средневековья. Правда, разница между нас, так, столами... Ощутимо, тут ощутимо, лето двести, ну ладно. Лебель стоит, в средневека любили, любили людей кушать. Стол с румками металлическими. Вот зайдем на типа на кухню. Здесь из пластмассы какие-то виды еды выставлены, что якобы ели в то время. Ну, ели все. Вот летательный инструмент стоит, кирпичник в углу. Интересный сундук для специй. Перцы были дорогие в то время, конечно, но богатые люди могли себе позволить. Растолчить можно специи, бочки с вином, тарелки, кувшины длинные, дичь различная подвешенная под потолком, чтобы крысы снизу не достали. Вот типа хлебницы тоже высоко подвешивали, И закрывали. Вот такая кухня. Ну опять зайдем в этот зал для пирсов. Здесь ледниковая балалайка что лежит. Что? На тарелках какие-то какашки, типа гуглицы, не знаю. Вот камин там интересно сделан, электронный огонь. Я такой впервые вижу, очень интересный. Потому что это такой не настоящий, а какой-то с электромом. Вот интересно кружки. Они сделаны из рогов. В принципе, для раннего середовиков это нормальное издание. Поэтому говорят, что разница между этими кружек из костей и кружек из металла, но раз в лет... Тоже Ну вот, пойдем дальше, посмотрим, что там интересного еще есть. А тут тетеньки в какие-то игры саксонские играют, типа нарды или шахматы саксонские, ну не знаю. Но какие-то игры древние. интересно играть Опять список, как, кому как что принадлежало, в какие века саксонам, там пикингом норманам, Зайдем еще в одно помещение, где типа счетов молодежных выставлены, но раскрашены они по типу Аксонских флаг Мерси в то время был желтый крест петиагональный на синем фоне то есть на щитах у них на сини, синих щитах был желтый крест а здесь и битвы которые были графство Мерси между викингами ну и также между другими королевствами, потому что в то время было семь королевств в Англии, и одно из них было королевство Мерси. А здесь интересный огонь. Он не настоящий, он какой-то электронный, но очень классно сделан. Мне очень понравилось. Также какие-то новодел, сделанные под саксонскую посуду. Мерсийский щит. Тут пока тетенька увлекалась, рассказывала что-то, втирала двум англичанам, а подошел к одному стенду. Стенд занимательный. Это некоторая часть из раскопанного клада в 2009 году, который нашел один энтузиаст на поле своего друга. В общем это реально золотые вещи которые, как оказалось, снимать, в общем-то, нельзя на камеру. Но так как тетенька была увлечена там другими людьми, я случайно снял, потому что не знал до этого. А потом она мне уже сказала. Но это реальные вещи Тут можно их через увеличительное стекло рассмотреть это очень удобно. У меня, кстати, было там видео про личность. Где они, различные инсталляции современные которые не имеют в общем никакого отношения как, к археологии ну вообще интересно сходить посмотреть для человека который вообще ничего не знает это было бы даже очень интересно в основном хорошо в основном, все такие музеи рассчитаны на детей. И также тут нашли находки разных посудах времен саксонов королевства Мерсии. Монетки. Величиваю. Что-то тут камера не очень хорошо была. Хотя, да, они со временем тоже подтянулись. Разные гвозди тут откопаны. Также интересно представим, представим алфавит саксов. Сегодняшний английский это примерно... Нормандский язык, то есть старо-французский, -старо смесь латинского, который которой пришли ученые монахи, и крестьянского, англосаксонского. А это репродукция мельницы, которая стояла в англосаксонские времена около этого замка, потому что все крестьяне, которые находились рядом, обязаны были молоть свое зерно на этой мельнице. Заходим в комнату в комнату леди. Это уже, конечно, конец, наверное, 19 века. Ну а также мистик, какой замок не имеет своих мистических историй. По некоторым слухам существует призрак монахини. Его называют черный леди. В IX веке монахиня Эдит основала монастырь, из которого Роберт да Мармион выгнал всех после того, как стал хозяином земли и замка. Оскорбленные монахи стали молиться, призывая Эдит восстать из своей могилы и защитить их. Как-то ночью, когда третий барон Мармион находился в своих покоях, ему пришел призрак святой Идит, сообщив, что если он не восстановит монастырь, его ждет смерть. Перед тем, как уйти, призрак монахини дотронулся посохом до барона, оставив на его боку Ужасную раны. Промучившись некоторое время от боли, барон решил выполнить настояние Эдит и приказал восстановить монастырь. Как только все было сделано и монахи не вернулись в монастырь, барону стало намного лучше. Многие верят, что призрак святой Эдит до сих пор гуляет по замку, появляясь в покоях на лестнице. поднялись наверх замка можно пройтись там короткий кусочек посмотреть сверху вид вниз на парк то зайдем еще в одни покоя тоже конец 18 века как я понимаю ну здесь больше себе конечно вещей представлено того времени и кремневые пистолеты. Это рубеж между концом 18 века, началом 19. Картина классная. Старенькая гравюра, показывающая, как такой будет замок лет 200 назад или 250 интересные деревянные балки очень люблю это здесь показываются корсеты как какие прически было время в то время это где-то начало 18 века. Середина 18. Это я тут примелькнул в зеркале. Вот еще одна интересная комнатка. Где-то конца 19 века. Детская. Но не детская комната милиции. А просто детская. Более, больше тут различных вещей, но ну, потому что сохранилось, видимо, больше. Конечно, у господ всегда были нянечки, которые за детей присматривали. О, горшок! Каминчик. Заборчик около каминчика, чтобы дети не попали. Швейная машинка. Вот тоже спаленка. Конец XIX века. Как на, плак... на плакате было написано, что это примерно 1881 год. Ну, грубо говоря, викторианская эпоха. Интересно, рядом со спальней расположена ванна. И также там мисочка, и кувшинчик для мывания водопровода еще тогда сильно не было хотя нет, ванна есть, значит провод. ой, интересная комната наверное библиотека хотя называется э, комната из дуба или дубовая комната но тогда обшивались все стены дубу во-первых это теплее во вторых красивее герды на потолке почти различные камин красивый вырезан нарезной Вот стаканчики. Можно почитать книжку, пропустить пару рюмочек, написать письмо. Уакрум. То есть дубовая комната. В общем, уютненько. Выпить, покурить. Что-нибудь запустить. Почитать книжку. Вот еще интересный зал. Тоже обшит деревянными панелями, скорее всего из дуба, для утепления. Потому что стекла, не два стекла в окнах, а одно только стекло. И поэтому, в общем-то, сыр и холодно зимой. Камин красивый, часики прелестные. камина посидеть погреться стол сервированный под чай потому что вот это три этажа блюдцев это для пирожных до сих пор ванную использую а вот там рыба замаринованная господа любили ловить рыбу да, в конце 19 века щука там пойдем поскрипим дальше скрипучий здесь очень Пол деревянный Возможно, даже из дуба Потому что довольно-таки древние. Двери, обшитые гвоздями, мне, конечно, очень нравятся С деревянными гвоздями полными. Вот эта комната называется Great Hall Большой зал получается Но здесь какая-то мешанина Я так до конца и не понял Потому что что всего больше всего мне понравился Это камин электронный этот. Он горит, как настоящий. Но это электронный. Ружья различные. Непонятно, зачем их все сюда повесили. Потому что здесь есть и кремниевые, и капсульные, и винтовка. Уже 20 века начало. Рыцарские амуниции. Интересно. хорошо сделано сабли разные доспехи для ребенка рыцарские вот что интересно, кераса французского керасира наполеоновских войн, видимо с ватерлоу взяли с поля ватерлоу подобрали а это вообще не понял, что это то ли робот уже то ли все-таки какая-то похожая похожая на рыцаря ну сабли, да, хорошие там Рога различные. Туда любили охотиться, господа. Различные животные водились в лесах английских. Вот почему поставлю свиная голова и стальные кружки средневековые. Вот это мне непонятно. Здесь как-то немножко мешанина какая-то. Даже кольчуга подставляют. Какая-то древняя. Рога. Алибарды различные. Ну, какой-то пеше пешеход-доход у нас тут написано было. Это был вышел наверх. Это единственная вот башня, которая из камня. Остальное уже сделано из песчаника и кирпича. Это более поздние постройки, видимо. Но это, видимо, связано с тем, что была гражданская война и некоторые разрушения у Монтеза. Различные флаги. И флаг Мерсии тут, и британский флаг, таблица различных флагов. Какие-то причиндалы с Первой мировой войны. 17 века струбка курительная. Вот из окна видна церковь Святой Диты. Старинные окна. Напоминание о гражданской войне. В 1897 году замок был куплен корпорацией Талфа за 3 тысячи фунтов. С 22 мая 1899 года замок открыт для посещения. Ну тут можно еще подняться во внутрь стенки и как бы ощутить себя защитником крепости Средневековья. Есть много интересного в англосаксонском наследии города, в том числе легенда о могущественной мерсийской воительнице Этельфлетт, которая, как известно, повторно укрепила Тамфорд в 1913 году. Дочь короля Альфреда Великого, она стала известна как леди мерсийцев. Она также разгромила в одной битве о которых мы знаем как Векнинг. Ну, в общем, была баба с яйцами. Ее смерть в Тамфорте в 918 году привела к слиянию Мерси с Уэссексом. Знаменитый памятник Этельфелл сегодня стоит у подножия замка Тамфорт, прямо через ворота. еще один баннер остроумное напоминание о королеве это пройдемся также по замечательному старинному мосту в котором, так сказать уложена история в камне королевства Мерсии ну, мост довольно старинный хотя, конечно, перестраивался уже а вот эти вот барельефы уже, конечно, новые но они напоминают королевстве Мерсия. Что, когда происходило. Когда была битва с викингами, когда был главный король у них, самый Офа, при котором Мерсия стала самым влиятельным королевством в Англии. Также посмотреть можно с моста на выброшенную корзинку из магазина, которую называют Троль, и рыбки ставив у рыбок. Очень много рыбки там. Здесь две реки сливаются. если что-то бизнес это, это Ну, пойдем дальше, посмотрим. Вот когда кто там построил город. Тамфорд, первое поселение. 113 год, вот, опять же там про эту. Это И забывание викингов уже в 1066 году. О, эхо войны Второй мировой. Пять дот какой-то. На речках ставили. Ну, заходить мы туда не будем. Туалет, наверное, общественный сделали. мелкой рыбы сколько мелочь плавает здесь цапни сидят даже две сидят Now. Everything just feels like a test that I feel so depressed when I can't seem to get out, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired. Вот эти дома построенные в конце двадцатого века, это просто убожество, которое портит весь вид города Тамфорта. В этих домах квартирки еще меньше, чем в советских хрущевках. Как там люди живут, я не представляю. И стоят они недешево, потому что в принципе тоже центр города.